ребят приветствует шамшурин вот и в этом видео вы увидите разбор э, довольно жесткий может быть кому-то покажется но я считаю он результативен и эффективен э, с моего тренинга практика вот но ну, прежде чем вы будете его смотреть хочу сказать следующее что и напомнить и чтобы вы обратили внимание на это то, что э, очень многие мужчины ну, то есть, как бы общение с девушками для меня это просто срез того, как мужчина ведет себя по жизни. Как мужчина проявляется в жизни, как мужчина взаимодействует с этим миром, как он идет к своим целям, как он вообще что-то делает для того, чтобы куда-то идти вперед, развиваться. Вот. И, соответственно, у нас есть ребята, которые приходят и рассказывают нам странные вещи, что у меня просто какой-то акцент. У меня ну, другой менталитет, потому что я приехал там из Европы к вам на тренинг. У меня особенный склад ума, особая душевная конституция. У меня э, особенное мышление какое-то уникальное. То есть на мне ваши техники, может быть, не работают. Может быть, э, не знаю, там... Э, ну, как бы, у, в общем, суть такая, что у меня особый клинический случай, то есть который... Очень сложный, очень сильно тяжелый, не подлежит лечению и буквально со мной нужно как-то по-другому и так далее. То есть на лицо практика показывает следующее, что, допустим, сидят 20 человек, из которых э, 18 человек сделали домашнее задание. Вот. В той или иной степени. Кто-то меньше, кто-то больше и так далее. Вот. Но обязательно найдется один человек, который говорит, что с ним что-то не так, у него какой-то клинический особый, уникальный случай. Вот. По факту проблема только одна, что человеку не хватает воли, а волю нигде нельзя взять, кроме как только начать ну, как сказать, через себя перешагивать, заставлять себя, заставляя себя. Еще раз, воля – это умение а, причинить себе вред сейчас ради своего же собственного будущего блага. Ну, вредом сейчас, я бы ну, не назвал бы это вредом, но вред сейчас – это дискомфорт. Это перешагнуть через свой страх, через свои какие-то страдания. Это заставить себя, заставлять себя, это единственный способ, вот. и, соответственно, обязательно находится тип, который рассказывает, что у него уникальное мышление, у него какая-то душевная тонкая конституция, на нем, верно, то есть, нелогично ребятам остальным, которые это все сделали так же тяжело, но вот у этого человека что-то не получается, и то же самое и в жизни. Также происходит в жизни на работе с бизнесом, со спортом, с чем угодно, с вашими отношениями. То есть, если вы решите найти себе очень удобную отмазку, вы всегда ее найдете. Мозг, я еще раз говорю, человек, он по большей части, если его взять, вот так вот, скажем, разрезать, то он суслик. Он животное, которое. И мозг его такой же, как у суслика, который пытается просто прожить свою жизнь комфортно, тепло, сухо, сытно и так далее. Зачем ему лишние усилия? Вот. Есть, ну, наша физиология и биология, она примитивна, она как у животных. Поэтому, конечно же, ваш мозг всегда найдет вам очень много удобных, правдоподобных, правдивых отмазок и оправданий. Почему? вы не делаете то есть здесь просто выбор такой либо вы делаете либо вы не делаете либо вы перешагиваете через свои страхи либо вы не перешагиваете и потом рассказывайте себе какой вы уникальный как вам тяжелее других и так далее и тому подобное но прикол в том что когда вам будет 60 или 70 или 50 но ну, тогда когда вас жизнь будет уже скажем так катиться к концу вы кому будете эти сказки рассказывать ну, то есть, кому будете это говорить, кроме себя самого? То есть, по факту вы обманываете сами себя, вы удобно себя э, наебываете, по-другому не скажешь. Вот. Единственная причина, почему у вас, сука, нет результата, потому что вы либо не делаете совсем, по такая своим слабостям, своим пенопластовым яичком, своим каким-то там... Страхом, фобией, волнением не знаю, волнению и прочему говну, которого хватает у всех, поверьте мне, и у меня, и у всех остальных. То есть, либо вы делаете очень мало, либо вы делаете недостаточно мало. Другого объяснения, почему у вас нет результата, нету. Я не бог, поэтому мы обязательно проводим отбор перед тренингом на предмет того, чтобы мы понимали, что человек будет работать. Потому что мы даем свой максимум, вы берете свой максимум. И ваша задача этот максимум унести. Но если вы будете игнорировать сознательно то, что мы вам говорим делать, то есть если вы будете от нас убегать в полях, там, то есть вообще в принципе физически не находиться в поле зрения специально, мы не сможем при всем желании запихнуть в вас силой эти знания. То есть в любом случае вы приходите к врачу, он вам дает таблетки, уколы, лекарства, клизму, там все что угодно, но он не будет вас этой силой запихивать. Это дальше ваш выбор берете вы это или нет, поэтому, просто когда вы будете в следующий раз в жизни, я даже не про пикап говорю, не про женщин, думать, что у меня чего-то нет, что, меня, что мне хочется, да, то есть, как бы, тут вариант такой, либо вы перестаньте это хотеть и скажите, ну, мне это и не надо, только честно скажите, либо вы тогда не придумываете себе отмазки, то есть вы понимаете только одно, что у вас этого нет только потому, что вы не совершаете нужного количества действий для того, чтобы это появилось, оправдывая себя собственной херней про вашу уникальность и про уникальность вашего якобы там диагноза или случая. Как-то так. Для всех остальных, кто все-таки решил, что хватит уже, уже хватит <с capítulo 4> нужны действия, я приглашаю вас на тренинг «Практика». Ссылка для записи под этим видео. Вместе с нами вам будет проще осуществлять эти действия. И, соответственно, успевайте бронировать место. Мест не так много. 28 по 31 марта. Увидимся там. Ссылка под видео. Пока. Как с домашкой? С домашкой как? Когда не начал делать, они, они почему-то Попробов, Попробовал сам. Тоже, дача, я, тоже убежали. Там как раз власти делал подошел к ним он там по сказал и хочу. Потом, что-то после этого стало даже Ты 4 минуты хоть раз находился. Они, они прямо Прям вот все из всех 10 из 10 прям убежали. Или одни из одних просто убежали, и ты решил, что они все убегают. Прям убежали. Что ж там такое делаешь-то, блядь? Вот ты... я хотел бы спросить ничего такого делать. Я вчера говорил, по крайней мере, когда улыбайся, то есть ты подходишь, у тебя как бы достаточно такая недетская физиономия, короче, там какая-то цепочка, да, жесткая, то есть подходишь ну, блять, ты... Блять, ты, ты, ты цепочке, чувак. Ну, как бы, одна цепочка, она делу не поможет, то есть, ну, как бы, ты, значит, подходишь и как-то угрожающе себя ведешь, ну, то есть, они боятся и съебываются. С ним улыбаться, да, не уходите вы, чего я хочу пообщаться. Они говорят, да, давайте, и ты продолжаешь нести вот там горлом, ну, то есть, что ты сделал, чтобы они не убежали? За сегодня просто мы на тебя посмотрим. То есть, ты вчера пытался, а вечером что было? И А что ты делал, какое-то упражнение и делал? А тебе сказали, что надо, кроме горлому, сделать еще молчание, и я не а альфа-самет. Не захотелось, да? Ну, ну то есть решил, что ну его ну, на. Не не ну, Нет, ты бы взял, попробовал другое задание сделать. Нет, надо было просто сделать другое задание. Если бы я мог сделать, я бы я а почему ты считаешь, что у тебя что, что, одна рука, одна нога, блядь? Да потому что ты сыкло, блядь, у тебя с, с волей <с проблемы. Ссыкло. Так надо сказать себе, я не сыкло, я хочу сделать задание, блядь. Взять Разозлиться просто на себя, дать себе поебал. Не надо мне пиздеть, как это просто, блядь. Я, я 11 лет, блядь, этим занимаюсь, и первые лет пять я каждый раз, когда подходил к бабам. Всем остальным просто, что ли, по-твоему, чувак? Кому? В смысле? А чем ты отличаешься от других? блядь? тебя а что? Одна рука, одна нога. по-другому, опыт жизни. Ну, значит, живи в жопе, блядь, встречайся с жирной старой стрёмной женщиной. Не, ну как? То есть, получается, ну не получится так. Если ты хочешь получить что-то хорошее, тебе придется забить хуй на то, что тебе… иди мне Квычичу, расскажи блядь, эту хуйню свою. Да ты даже не знаешь, кто это, блядь. В смысле одному чуваку, блядь? Вот этот хуй, который без руки в стендапе выступает, блять, прикинь вы выступать вообще пе, не, пи... не, б... а не, не, делаем, ч... при чем есть этот чувак, то, то есть, ну как бы, потому что они его, они выбрали так же, как ты, они еще выбрали думать, что у меня есть какая-то неведомая хуйня, поэтому мне тяжелее, чем другим. Жизни-то похуй. Ты кому эту сказку будешь рассказывать себе? Ну, то есть, ну да, тебе тяжелее. То есть, во-первых, сейчас мы спросим, почему это объективно вдруг тяжелее, блядь, интересно. И как бы из воли объяснить, ну, хотя бы, если уж ты об этом сказал. А второй момент: ну, блядь, кому от этого станет легче или хуже. Когда тебе будет 60 или 70 лет, ты подумаешь, блядь, я мог вот там вот к бабе подойти, я не подошел, я тут мог прийти попробовать на работу, там, на которую я хотел устроиться. Я что-то подумал, нахуй, кто я такой, меня не возьму. То есть ты будешь потом думать, я мог, я мог, я мог, но потом будет поздно. А какие причины объективно тебе вот делают тяжелее? Смотри, здоровый мужик сидит, блядь. Такой, причем чуть ли не самый здоровый здесь. Ч почему тебе тяжелее, чем им, чувак? А как у тебя? Чего то с мозгом не так? Я по-любому по думаю, что если сейчас Родион, Родион препарирует нам всем мозги, блядь, придется с бензопилой. У нас они пришли. А что с мышлением не так? То есть твое мышление, ты ну, ты вещь, которым управляет твое мышление. То есть не ты, не твой дух, не твоя душа, не, ну, как сказать, не, не, не твоя личность управляет мышлением, мозгом, мочевым пузырем, а все это управляет твоей личностью. Я правильно понимаю? А что такое ну, блядь. А что такое почему философия? По, по факту ты не сделал домашнее задание. Почему? То есть ты меня давай спрашиваешь, давай почему идем, ты не давай сделал. Давай сделал. Нет, так ты меня хочешь спросить, я почему ты не сделал? Дальше? Дальше? Перестать сать, брать себя за яйца, блядь. Использовать. Да. Ты использовал хоть один метод преодоления страха, которые были вот там, вот кто тебе сейчас тут говорил, блядь? Нет. нет, ты ему сказал, что не использовал. Он тебе сказал, что не использовал, я да? Я просто Нет, ты ему говорил, ты использовал рычаг", он сказал нет. Я правильно понимаю? Меня я это другой, я Чувак, какие способы преодоления страха ты вот из тех, которые там в теории использовал? То есть ты не использовал их. То есть у тебя есть инструменты, у тебя есть то-то-то, ты ничего не используешь, говоришь, но ну, я у меня не получается. А можешь попробовать воспользоваться этими инструментами и потом делать вывод, действуют они или не действуют. То есть ты ими не пользуешься, правильно да. понимаю? Ты не получаешь результат и ты меня спрашиваешь, как? Я тебе дал какие-то рычаги, которые могут тебе помочь. Ты их не, ну, не применяешь, не пробуешь, просто говоришь, они не действуют. Как тогда тебе помочь, чувак? Так мне одолжение делаешь или что? Почему? А нахуй ты пришел сюда, если ты уже заведомо знаешь, что это не поможет? Или Но ты это пришел, тот, тот, тот человек, который опять пришел за волшебной таблеткой сюда? Я знаю. Как? Откуда ты себя знаешь? Откуда ты знаешь себя? Ты умеешь кататься, ну, не знаю, на коньках? Ну, то есть, допустим, ты не умел кататься на коньках, да? Ты пришел, пизданулся, да? Ты потом, ну, или на чем-то другом. Ты потом встал на эти коньки там с друганом за руку, блядь возле забора, то есть несколько раз поделал, и у тебя начало получаться. То есть, как бы. если тебя месяц назад спросить, ты бы сказал, что у меня не получится, я себя знаю, или что ты пошел, попробовал, сделал, у тебя получилось. На каком уровне ты В смысле? А тебе становиться плюшенкой. Что делать -то с тобой? Нет, я тебя спрашиваю, а что ты как пиздюк себя ведешь? То есть Тебя, взрослого человека, спрашивают, что с тобой делать? Давай ты на себя ответственность возьмешь и скажешь, со мной делать вот то-то, то-то. Или там, я хотел бы вот это, вот это. Почему ты опять считаешь, что за тебя кто-то должен решить? Хорошо, мы тебя учим, мы даем тебе информацию. Мы даем тебе информацию через практические упражнения, говорим, что их надо обязательно сделать, и будет тебе результат. Ты их не делаешь, и получается, блядь, сейчас мы в этом виноваты, или что? Если я бы мог сам делать, я почему все остальные могут делать хоть как-то, а ты не можешь? Нанесешь. Ну, почти Нанесешь. все, многие. Ну, а почему, а что с тобой не так? Да? Заебись, ты звезда, блядь. И тебя это что-то как-то обрадовало? Ну, исключение. Иначе, брат, да, ну, то есть, что дальше делать-то будем? Печаль все? Окей, все. Мне кажется, надо инструменты Дальше. Брать и делать. Кто еще не сделал домашку? Подожди, сейчас, сейчас. Ты Я, э, пошел к, Жукову, вот, ну, к Сергею Жукову мы тоже вчера Василий. ходили. Что, что значит «все», вот конкретизируй. Ты сказал «привет», а они, они сказали «привет», встали, ты ушел, нет, или что? Я ушел, они встали, я что-то такое забыл, что говорить, и они ушли. А ну, вот раз, эти потом задания, потом... которые были, ты делал? Нет, потом я подошел к другим девчонкам. Я тебя задание спрашиваю, ты делал или нет? Ворму я делал. О молчании, я не альфа-самец, почему? Да Я не спрашиваю тебя о твоем состоянии, я спрашиваю, почему ты не делал домашнее задание. Ну, или не пытался хотя бы, можешь был попытаться. Чувак, я, я вообще переживаю, что ты, блядь, ну, земляк. Ты, блядь, высокий, симпатичный парень, который, там, не знаю, по-жесткому нет Вы просто не представляете, насколько вы близко находитесь от какого-то там, блядь, от другой жизни, от того, чтобы телки просто с вами нормально общались. Я вообще, вот вчера мы стояли в Боре, я просто охуеваю, блядь, вот реально там куча телок, они все стоят, пялятся, улыбаются, блядь, и в том числе потому, что мне на них похуй, ну, потому что я знаю, что у меня есть своя, Юра знаешь, что у есть своя, блядь, они вообще там вокруг него, вот так вот, блядь, и вот эти вот чуваки, которые рядом пританцовывают, а где Да, в любом клубе, чувак. То есть, это не представляешь, что они все хотят того же самого, что и ты. Секса, целовашек, обнимашек, отношений, там, ми-ми-мишек, не знаю, чтобы ты их жестко выебал. Все, вот, разных эмоций, понимаешь. Они все хотят чувака. Там, тем более ты еще высокий, блядь. Я слышал, что телки любят высоких. Хотя, иногда это... Юра. Нет, просто, понимаешь, ну, надо немножечко себя преодолеть. Нахуй ты им такой нужен, еще раз говорю, если ты не можешь себя заставить сделать вот эти вещи. А если у тебя будет какое-то решение жизненное, вот ты живешь с девушкой, и случился какой-то пиздец, когда надо реально принимать какое-то жесткое, кардинальное решение. Ну, то есть, что-то как-то решать какую-то проблему. Я не могу, я особенно, блядь, меня слаб... Сладума другой тебе, телка скажет, блядь, там на меня напали, я, блядь, не могу. Меня... Сладума другой проще, блядь. Ни хуя, проще, чувак. Все то же самое. Если телка скажет, что так случилось, что, не знаю, у меня украли, блядь, миллион рублей, которые я несла в сумочке на операцию своей мамы, которая, например, там тяжело больна. И все, и маме пизда, короче. И деньги нужны через неделю, блядь. Что ты скажешь? Какие врачи нахуй? Еще раз, есть конкретный врач, который говорит, что операция стоит миллион рублей, нужно делать через неделю, иначе будет летальный исход. Она не эти деньги в сумочки, у нее их украли. Что ты будешь делать? В смысле? Сумочку ты не найдешь? Ну все, проебалась она. Украли, убежали, блядь. Что ты говоришь? Но Говори, сумочка за Ну это в твоей жизни такие телки попадаются, блядь. Не, не, он говорит, за углом, а денег не, так, короче, не ну он имеет в виду, что типа она сныкала и говорит, дорогой, я приебал деньги. причем Причем есть да. сумочка? Вы что, дебилы, я вам говорю про сумму. Ты что, блядь, я какая сумочка? Я говорю, про сумку, про сумму денег, вы что несете, блядь? Пиздец. Кто еще не сделал домашку? Почему? Я не сделал до конца. То есть ты делал вот хотя бы какие-то. Я имею в виду, ну, под слова совсем. <свят> <свят> то есть не делал, но не до конца. Это значит, что ты выбрал какое то из этих трех заданий не делать, или ты все по чуть-чуть поделал, но по чуть-чуть. <свят> <свят> <свят> а если я сейчас возьму тебя вместе с тобой пойду, ты будешь при мне подходить, говорить телке, там, что ну ты там такой сякой раз пять, ты можешь? предположить, что после этого тебя отпустят, и ты подумаешь, да а что было-то, ну сказал, сказал, что, я от этого не умер, телка от этого даже и не слилась, там ну там две слились, одна убежала, убежала, сука. а две начали угорать, говорит, да ладно, что, ты нормальный чувак. Ну, а в чем проблема было сделать? Ну, когда то есть я начал с горлома, то есть ты делаешь горлом, я несколько раз, ну, я просил номер, но не вышло номер. То есть вы начали делать с привычного, с того, что да. вы делали днем. Ну, в целом, я могу понять логику. Ну, как бы это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень хорошо. Я пошел на молчание, потому что ничего делать, в принципе, не надо, просто Это вообще самое бобовое задание. Какое? Ну, они все нормально реагировали, но, наверное, дело в моем лице было, потому что, скорее всего... Акцент, акцент. Ты молчал с акцентом. Ты по-эстонски молчал. А вообще, мне этот шрам давно уже не нравится у него на лице, Не, Нихуя, короче, не, не получится у него ничего с женщинами, короче. Ну и бровь у него одна, видишь, чуть-чуть повыше, чем другая, ты, денчик, заметил это? Здорово, Вась. А кто еще не сделал совсем домашку? Да ну, прям совсем. Ладно, а кто сделал умолчание? Ну, хоть сколько-то. Ну, допустим, блядь, просто пытался делать, делал, но пытался, в смысле, не то, что думал об этом, блядь, а вот пробовал, и, и чё, как вообще, у кого была на это хорошая реакция? Больше минуты, не три дня, у меня жаль, чё у нас пока прикольнее Короче, я немножко перепрыгну сквозь себе. Короче, я делал молчание, и тёлка сама решила со мной познакомиться. Такая тюрьма была. Я, короче, делал молчание, у девчонки две сидели, одна пыталась меня рассмешить. Я сдерживался. Я ей Нет, просто. И они начали друг друга выдавать. Они просто говорят, это Яна, это Алина. Они начали говорить, Прикольно. Они просто сами начали уже со мной знакомиться. Я вот так Простоял минуту. И в итоге, ну, короче, у меня зазвенело, короче, я там, ну, я, девчонки, и просто взял телефон, она спокойно дала, я ушел. А они не спросили, что ты молчишь? А, нет. Самое странное, что в половине случаев они не будут даже спрашивать, а что ты молчишь. молчишь, ага, давай, короче, тебя рассмешим, там, типа, ну, вот такое. А страшно тебе было, ну, там, волнительно? Нет, вот с ними было не волнительно. вообще такая... подходить имеется в виду вот... А, нет, короче, у меня просто есть друг, он такую фигню делает, я просто видел, я не понял просто, о чем он. Просто на Камчатке, короче, так не принято. Он просто подходит, такой склопа, короче, стоит возле девахи, и вот молчит. Я просто это уже видел, думаю, да, что? У него просто нечего сказать реально. Нет, нет, а не, подожди, подожди, подожди, какое-то задание было тебе волнительно, страшно? Мне дело. не волнительно, мне было сложно, я вам позвонил, короче, нужно было придумать косяк <coughs> на Альфе. Вот, и на Альфе, короче, подходишь к девчонкам, начинаешь говорить, и они, ну, не, они не убегают. Да, а кто-то улыбается, кто-то позитивно так реагирует. Одна мне даже лечение предложила, короче. Ну понятно, смотри, как бы... А ты еще что сказал-то, что хер не стоит, что ли? Не, не, у меня такая сердце, там, гнилым Вообще Вообще, потоотделение жесткое. Ну, вопрос в том, что у тебя что-то не получалось, и ты выбрал мне позвонить, причем ты мне два раза вчера... Так он и мне звонил тоже днем, по-моему, то есть он... короче, у меня вот придумать... Подождите, блядь, я тебе говорю о том, что ты, когда у тебя что-то не получалось, ты принял решение позвонить и попросить тебе помощи. Ну, потому что время уже шло, Ты могу... констатируешь этот факт, что так было? Да, да, да. Вот со соседу, твоему, соседу своему расскажи, что так можно было делать, что так а можно вступить, решать вопросы. 11. Не, ну просто мы, зв... мы Миша вообще подошли на ухо, сказали в перерыве, Миша, если что-то нам это... Он просто нам рыбу привез, а ты нет. Я, кстати, блядь, это... Ну, мне Карина привезет. А, не, она в холодильнике. И он, мы подходим к Мише все втроем и говорим, Миша, нам вообще звони в любое время, блядь, если что в, там, а всем остальным нельзя было нам звонить, в, мы, мы рожа, рожа не вышли, в, блядь. В более-менее что-то там получается, да, как в отличие от тех, кто никуда не делает, но он все равно звонит и просит помощи, а вы кто там, блядь, вообще вчера отборозились за, блядь, ну, не знаю, у нас... Шесть свободных телефонов – это три саппорта, три тренера. В чем проблема набрать, спросить, помочь? Я вздулся, я не могу там… дайте какой-нибудь там волшебный бендел. Вася и Никитос, а кто вам звонил вообще вечером? Я звонил какой-то Костя Сойя. Вот, а тебе звонили, Вася? не звонил. А что ты ему звонил? С молчанием там. Ну, то есть был вопрос, ты позвонил, да? А что остальные не звонили, Вот кто там ничего не делал или что-то еще? Ну, тебе помогло, кстати, то, что ты позвонил и решил этот вопрос. Короче, кардинально помогло, потому что я... Ты, ты решил вопрос, когда ты позвонил. не позвонил. Так это ты Мишу спрашиваешь? Да. Подожди, я там дальше Костю а, спрашиваю. Костя же, да, я ничего не понял. Да, мне помог Китом, решил вопрос. Кардинально решил да, твой да, вопрос. Да, да. То есть я стоял, к троим подошел, с молчанием нифига не получилось. Ему позвонил, объяснил, и дальше получилось. Миша, а я решил твой вопрос по телефону. Да, мне... Я... Ну, запах изо рта. Да, запах изо рта хотя бы. Вот. Гнилый, гнилым, блядь. Гнилый, вот слово гнилой запах изо рта. Он не звонит такой, я ничего не знаю, мне нет косяков, я говорю, я не говорю. Сейчас найдем, блядь. Я просто, ну, блин, есть Я говорю, ты скажешь мне. Ну, которые даже маме папе не расскажешь, ну как бы. Я говорю, ты говори телки, что я стесняюсь, у меня там, ну, гнилой запах изо рта. Знаешь, еще на нее так откашлять, чтобы он так пошел, блядь. По поводу молчания там были, которые нормальные. Это, это тебе, кстати, вот ну, звоночек сейчас, я для это тебя такой все это говорил. Там девчонка была, я вот, просто встала рядом с ней, и она так, ну, спрашивает, что, что, что вам надо, у нее прям руки трясутся, я понимаю, что я прям ей ну, дискомфорт причиняю, но я вот эту минуту выстоял. Но ну, ну, если да. ты видишь, что есть стрёмно, ты можешь начать улыбаться, но все равно молчать, чтобы ты она понимала, что ты с добром там что-то. А то она еще, знаешь, такая трясется, Можно трясется, ну, сука, баллончиком.